сенним на из страницы призывопомощь. Но дошел он до нас только 24 года спустя. Все же мы организовали род. Ну. Но мы шли, пока эта карта вела нас. Но дальше с половины пути карта испорчены. Пришлось вернуть. Немцы, партизаны, все это звучит сегодняшним, 43-м годом. Но ведь это 18 год. Ялдай. Не, дядя, кстати, это... Это все по вашей линии. Мы, геологи, здесь не <связывается> Трудно сказать. Извини на бумагу с партизанцами для сирии. Да нет, наоборот. Золото? Золото. Паурун, Ты иностранный анализ. Какой-то золотой руды. Запущены неизвестной лаборатории. 75-100 граммов на тонну руды. С ума сойти, мол, ты. неужели? Жаль, что руда не наша. Почему не наша? Наша. 75-100 граммов. Слушайте, друзья, надо организовать иноцепку. Вот для этого профессора я и пригласил вас. А? а? да, да, да, согласен, с восторгом. Считайте, что золото наше. Солим хавдга, как гагмарс хавсом. Что это значит, товарищ? А это по Грузински. Есть у меня жена, да только на том берегу. Ведь карта испорчена. А горы Алтайи обширный. Куда Да, Карта испорчена. Но у меня появились добавочные данные. Приведите, капитана. Что за капитан? Сейчас увидишь. Смотри. Немец в форме. Он ее прятал под длинным плащом. Откуда? Кто он? Он был взят в плен под Смоленском. Бежал. Давно у вас этот крест? За компанию во Франции. Я говорю не об этом, А о том, что у вас на лбу. Это Польская. Выглядит старше. Простите, школьная привычка. Да, от нее трудно избавить. Почему вы бежали из лагеря военнопленных? Я уже объяснял. Я хотел вернуться в ряды германской армии. Для солдата очень похвально. Но для этого нужно было бежать на запад, а не на восток. Я уже объяснял. Я хотел перейти границу Китая, оттуда в Японию. Я думал, так будет лучше. Но Япония в Японии от Германии отделяют две океана и два флота, американский и английский. Я уже объяснял. Я думал найти средства в Японии. Или на Алтае. Я вас не понимаю. Вы вернулись на Алтай спустя 24 года, чтобы... Я никогда не был на Алтае. Для того, чтобы добыть средства. Золото. То золото, которое вы переправляли в Китай шульцы Из рудника, известного нам обоим. Нам известно все. Все, кроме пути к руднику. Значит, вам не все известно. Укажите нам этот путь. Может быть, в натуре вам будет легче вспомнить. Мы отправимся туда вместе с вами, господин капитан. Слушаюсь. Беру его с собой в экспедицию. О донесении писал начальник отряда. Член Рефтрой. Отец. Да, твой отец. Егор перекрест. А вот, возможно, тот то 24 года тому назад погубил твоего отца и его отряд. нас может умереть раньше срока в степи дорог много куда коня повел, там тебе и путь а здесь горы все тропы наперечет значит изловить нас легче легкого Петру пойдете в обход сигнал руки вверх а кто же нас ловить будет и куда мы путь держим все скажу старик а пока ребята, клади оружием как Проверил все гранаты, ноганы, винты. После спрашивать буду. Предупреждаю, обижаться поздно будет. Ну ладно. А куда класс? Давай, давай. Вот а ну, а ты. Пожалуйста <связь> <связь> Правильно окрестил тебя, Вася. Гармонисты, они а партизаны. И сам ты какой-то разнолапый. Ну тебя, Тол! Спокойно. Спокойно, Вася. На. Попались. Коммунист! Коммунист! Холера! Взять! По заданию Шетмана. Молодцы! Леси, ребята! А ты? Пять Шекман. Как видишь, на кого же он работает? Не знаю. Знаешь, против нас. Этих? Да бросишь? Нет. Вряд ли они что-нибудь знают. Это информаторы. А таскать их по горам опасно. Убрать! Пусть у тебя за них, Егор, голова не болит. So it's it. Да, понятно. Да. Все мы, люди, пришлые, друг другу незнакомые Наш ревком узнал, что в синь синь откуда-то с Алтая прибывают караваны с золотой грузой. Теперь думайте, рудники и прииски мы у хозяев отобрали. На золото посадили верных людей, а караваны все идут. Значит, есть такой рудник, о котором мы не знаем, скрытый. Пытались дознаться, не вышло. Тут каждый камень, каждая тропа, каждый встречный купленный. В горах орудует огромная шайка, о чья не знаем. Ну, есть там кое-какие концы, но это еще не все. Их много. А нас? Пять. А как же мы? Ничего. Нам бы только дорогу к Руднику узнать. И сразу в обратно. О, все. А о нашей стране знаете как нужно? Знаю. О, айда да, Можно, конечно, послать пятьсот бойцов, но нет смысла. Если спугнем поверх не найдем. Сам стал стрелою, ты за завернул. На бедном лице я твое ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Во сне я вижу, мы вдвоем при блеске яркой луны. При блеске яркой луны. В чем дело? Вот там видите? И больше ничего. А что вам еще надо? Он врет. Не верьте ему, Майя. Он видит еще там собаку. Она собирается выйти на Луну, и вы можете ей составить компанию. свой отряд ваша политика шепман ни к черту не годится держится он должен быть здесь сейчас второй месяц мы глустаем в горах ждем какой-то партизанский отряд никто не знает когда он выйдет и выйдет он вообще люди волнуются измучены вы ничем не рискуете а мы все отберут дома скот мельницы, гершульта у вас плохая память друзья мы переселяли колонистов в Россию не для обогащения. Вам все куплено за наши деньги. В счет будущих благ дядюшка Майер получил из нашего фонда в 1909 году 7 тысяч долларов. В 16 году я привез ему 20 тысяч долларов. Такие деньги, друзья, надо отработать. Сколько, сколько? Не в этом дело. В этих деньгах я отчитался перед Гаршульцем. Полностью. Ну, положим, не полностью. Откуда вы это знаете? Я этого не знаю. Но я знаю вас, Хармая. Так вот, Хэббинг, перестаньте портить нож. Вы мне действуете на нервы. Простите, школьная привычка. Так вот, предупреждаю. Но вы нарушаете прямые указания Гершульца. И вы знаете, что это значит. Приказ Гершульца для нас закон. Неужели он нами не доволен? Но поймите, Шетман, открытое сопротивление новой власти сейчас невозможно. Гершульца обещал мне, что в случае благоприятного исхода операции начальники отряда получат по 10 тысяч долларов. А рядовые по тысяче. Так бы сказали сразу. Десять тысяч можно ждать. Хоть целый год. Вам, вероятно, очень нужны деньги. Хотелось бы знать, что я начальник отряда или рядовой? Часто вы просто болван. Да. Ну вот, ждать больше не будем. Отряд перекрестова прошел мимо нас. Друзья, запомните приказ Гершульца. Отряд перекрестыва должен исчезнуть без всякого шума. Иначе через 10 дней мы будем иметь дело с регулярными частями Красной Армии. Смотря куда он направится. Дороги всего две. О каждом его шаге нам будет известно. Как? Это мое дело. Да, но перед такой серьезной операцией нам следовало бы повидать Харшульцев. Да, он нехорошо с нами поступает. Два года мы работаем на него, он даже познакомиться не хочет. Тут я ничего не могу сделать. Я сам его никогда не видел. Come on. Ты не отделаешься. Люди добрые. Ты кто? Проходчики мои. Никонимова. С родника благословенного. А ага. там дед мой жил, отец. Так. И я живу. Дом свой. Ну-ну-ну. Семья. Дети малые. Вот привели меня оттуда. В горы живут смотреть. На месяц. А два года держали. А кто же тебя привел? Звери лютые. Кровопить. Ну кто ты их знаешь? Инженер Шетман. Золото берет большое. Это... Такого на Алта не было. Из руды, как желтый змей, само ползет. Блестит. Большое берет золотишко. Но и народа переводит не посчитаешь. Сбежал? А, два месяца по горам блуждал. Нагнали дьявола. Значит, нужен ты им был, а? а? Где там нужен? Боятся, что дорогу к руднику выдам. Руду в Китай сплавляют и боятся. Вовек не расплатиться мне с вами. Спасли вы меня. Дорогу к руднику покажешь. И в расчете будем. А? Рискнем? Торопись! Торопись! Торопись! Поймали. Теперь он никуда не уйдет. Этим стрелу мы здесь. И это должно. на опасное дело. А впереди еще. Паша, идем. Можно не спешить. Вышеловка дохлопнулась. Учитесь, глупец. Это последний путь, который я ему оставил. Рыбак, пулемет. Ага. Так. Хотел нас поодиночке. Пришлось повозиться, Егор Трофимович. Значит, встретились, Петри. Мы тебя, проводники, не созывали. Ну, показывай дорогу. Где дорога? Тебе наш приговор. Перепрыгнешь. Живой уйдешь. Прости. Не перепрыгнешь. Бог нас. Прости. Рыбак, держи конец. Давай. Трофимович, да как же, а, Иван? Купили меня, душу мою купили, золото, много золота обещали. Каюсь, Егор Трофимович, на смерть вел всех вас, на погибель. Трофимович, у меня же ведь дом свой, семья. Дети базы. нам никак не подходит. А другой нет. Видно, здесь придется лечь кость. Раз. Полумоченной порою, то есть туман и мрак, Ехал тихо над рекою Удалой казан. Черная шапка над икры не вяжет, анфулии. Поют. Это их последняя песня. Как говорят русские, как это их песенка будет спета. <с Когда? <с Утром. Конечно, если они не найдут другой тропы. Вы опять лезете? Никакой другой тропы не существует. Догнать их бесполезно Эбинг, уберите флаг. Вы плохо знаете перегревца, господа. Он может появиться там, где его никто не ожидает. веревку мылом Шетман и свяжи петлю. Мы туда просунем Шетман голову твою. Это по вашему адресу. Выхода нет, Егор Трофимович. Без соли мы давно, а теперь мука вся вышла. Долгом мы здесь околачиваемся, Егор Трофимович. Как бы не ошибиться. Это единственный выход. Дорога на рудник нам неизвестна. Здесь придется ждать хоть до снегов. По караванным тропам из Китая кто-нибудь должен же идти к ним. Давай, давай, давай. давай! Теперь я тоже знаю! Скорей, давай! Давай! Давай! Мой погоня! Спасай меня! А, хорошо, деточка. Оставайся. Пожалуйста. Где она? Зайди Где девушка? Тебя заплатили? Спокойно, Шетман. Нас здесь только двое. Каял, где девушка? Э, э, девушка... Она ушла. Но если ты заплатишь еще, Каял тебе даст место девушки. Его. Кого? Того, кого вы ищете, или кто ищет вас, он здесь. И Еще три. Раз. Два. Три. Они в ближнем лесу. Мои люди их не упустят. Мы возьмем их за. Нет, сегодня. Сегодня. найдется. Муга будет, а у меня служение. А кто их знает? жизнь капут. Чёрт. А? Ты что, ревешь? Боишься? Нет, от обиды. Да тебе бояться не стыдно ты молодой жить надо жалко ну не надо ну хоть спою как уж знать спою вся одна с тобою едем дальний край Будешь счастлива со мною, с другом всю дурак. Последний месяц я почти не спал. Вы очень боитесь Харшульца? Интересно знать, кто он? Настоящий немец или такой же, как вы? Что вам известно обо мне? Да нет, мне ничего не известно. Я знаю вас как инженера Шекмана. Остается только выяснить, немец ли вы. Это вам обойдется. Зачем стрелять мимо? Еще в чужой деревне. Операция продолжается. Так вот, вам остается закончить ее тремя точными выстрелами. Так как прикажете, сюда или сюда? Сюда. И без промаха да Очень хорошо. Каял. Перекрестов. Упустили! Куда вы спешите, Паньго? Советую вам также. Операция продолжается. Что? Пешал. Слушай! нам больше не нужен. А лучше всех молчат мертвые. Прибавьте это за голову перекрестного. Кажется, вы не совсем полбан. Кори, к отряду. При такой позиции их трудно будет взять. Мы останемся без людей. Ага. Стой. <смех> <смех> Дерево видишь? Такое. Ага. Срезанную кору. Угу. Значит, динамик. Попробуем. Стой. Когда инженеры Шетмара соберутся, следите. Ладно. Деревья с точки. Товар есть. Я и двое ребят нуждаемся в помощи. В случае отсутствия в ближайшее время крышка. Ночь становится темнее. Скрылась луна. Выть, Каханочка, скорее. На коня. Значит так. План и донесение вместе. Разыщешь Епифанцева. Если будет круто, план уничтожь. Тебя только тут. Раскользнуть, а там уже никого нет. Угу. Короткий путь через перевал но снежный. Я доберусь. Я знаю. Ты молодец. Пригодится. Ну, путь. не сердись, это школьная привычка это последний склад Завтра нечем будет кормить ора надо их распустить куда же они вы железете куда чертя два на тот свет! да если харшульца действительно существует ему бы пора прийти на помощь шульца шульце Мерзавец, во шульце пять лет он моими руками горячий тикаштан из огляд остается Пишет выговоры, а там? я знаю где. Подлет отсиживается на явочной квартире. А -а -а. <связываем> Что вы сделали? Этот бездарный субъект сделал все, чтобы провалить операцию. Но это единственный человек, который связывал нас с шульца Где его теперь буду искать? Его искать не надо. Главный резидент германской разведки на востоке России, Эр Шульце, это я. Эминг! Да, Гершуль. Вы знаете, где тайник номер три? Как вам надо времени? Десять минут. Хорошо. Я считаю вас настоящим немцем. Через 12 минут вы приведете его в действие, и со всей этой историей будет покончено. Все ясно. Затем курс на запад. К перевалу. Вы догоните того, кто ушел, если только, конечно, люди Шатмана его упустили. Уничтожите его. Ну а дальше вы знаете. Знаете? Доложить вам. Только не здесь. Берлин. Груннеральд. Комикс 27. Пароль? Черные очки. Кстати, они пригодятся вам на перевале. Стоп! Вы проскочите после моего выстрела. Дерево, группа. Видишь? Вижу. Присмотрись внимательнее. Ладно. Это незаметно! Говори, а окончено. <laughs> <coughs> капитан, старые школьные привычки иногда может сильно подвести. и правда ли? Да. Только указать нам путь к руднику. Я не понимаю, что вы от меня хотите. И потом вы не имеете права. Я плен. Ху, не вам, немцы, говорить о правах военнопленного. Нет, ну как пленные вы у нас были бы в полной безопасности. Если бы мы не могли предъявить вам обвинение в попытке бегства из плена. А во-вторых, более серьезное обвинение в убийстве моего отца. Помните, Эбинг, смерть Егора Перекреста мы не простим вам даже 24 года спустя. И если вы чем-нибудь не заслужите снисхождение, то я не убивал его. Докажите. Хорошо. Докажу. Как? Я поведу вас туда, где погиб этот... Ваш отец к руднику. Вы поймете, что я здесь ни при чем. Он погиб сам. Этот путь тоже ведет к руднику? Да. А это сам рудник? Да. Ага. А что это за деревья с точками? Деревья с точками? Ну, не знаю. Это знает тот, кто рисовал этот план. А я не знаю. Так. Куда? Дров поднести. Кастер пока. in Данами мы это делали. Эбинг не мог не знать этого. Подстроил. Его рук дело. Ильвали. Он тоже пострадал. Погиб он. И в там, профессор! Пошли! Это здесь! Срыв произошел здесь! Я и двое ребят нуждаемся в помощи. Вольфрам? Да, Вольфрам! наконец-то! Вольфрам это все! Пушки, танки, самолеты, бронебойные стали. Твой отец нашел золото, а ты, Вольфрам, мы найдем все, что нужно для победы. А вот по такому поводу твой народ сказал, если сын отца немного лучше, тогда Родине на многом погибшим во славу Родины. Салют! Мы отомстим за отца, за 18 год и за наши кровавые дни.